Да, no, хорошо. Да, я поняла. Да. Здравствуйте. Из извините. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. А, вы говорите по-английски? Нет, я не говорю по-английски. Нет. Могу я вам помочь? А, да. Меня зовут а, Хелен. Да? Как? Елена? Нет, Хелен. Хелен? Да. Да, да. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ты, что вы хотите? Я хочу э, walk... да, walk? Да. В Лужники стадион. Лужники стадион. Вы футболный полешика? Полешика? Да. Я не знаю, что это, но я люблю футбол, да. Вы любите футбол? Я ненавижу футболных фанатов. Вам нужно взять такси до Красной площади, да? Красной площади? Да. Да. да. Спасибо. Спасибо. Спасибо. До свидания. Да. О, что? Это не стадион.